Всем привет дорогие друзья, решил сделать обзор по MetaCloud, в с недавними ошибками на сайте и в самой программе Не знаю с чем это было связано Ошибки исправлены, можно майнить Кому интересно Я снял отдельный обзор по майнингу Рассказал в нем как пройти регистрацию Где скачать программу В которой происходит майнинг И привязка этой программы к сайту на вывод я уже проверял советую вам не проверять повторно потому что комиссия тут 33 34 токена mcloud а это целый день майнинга по моим замерам в районе 33 токенов за 12-14 часов Майнинг работает, деньги выводят, так что все нормально. Вот моя транзакция. И монеты здесь в кошельке. Вывод занимает около 30 секунд, наверное, может быть меньше. Я не засекал, но через минут зашел, монеты были уже в метамаске. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.